Всем привет, с вами Дмитрий Урсул И в сегодняшнем видео я хотел бы быстренько ответить тоже на довольно часто задаваемый вопрос Касаемо того, как можно быстро работать с аудио сэмплами, с one-shot сэмплами -семпл При создании бита или аранжировки и так далее Ну, то есть, давайте я сразу покажу на примере, что имеется в виду Вот, допустим, у меня есть какой-то луп рисунок И, допустим, под него хочется там, накидать каких-то разных сэмплов. Вот в моем примере, например, клепы. Допустим, и если с лупами все очень легко, потому что они, как правило, равны четному количеству тактов, и всегда можно сделать их размножить, там, сделать зацикливание и так далее. То с ваншотами не так просто То есть приходится их, во-первых, соблюдать Обязательно всякие перетяжки Всякие привязки к сетке Чтобы ни в коем случае ничего не сдвинулось Потом в мелком масштабе Это делать вообще неудобно там, то есть Не всегда даже мышка попадает по ваншоту То есть нужно увеличивать и так далее То есть очень много нюансов и, конечно же, вот вопрос, собственно, что в таком случае делать, когда делаешь анжировку, нужно быстро там что-то раскопировать, как-то сделать, а это не очень удобно, когда работаешь с ваншотами. А с ваншотами, на самом деле, довольно часто многим удобно работать, даже удобнее, чем с миди, потому что как... Один из очевидных ответов на этот вопрос, конечно же, будет просто использовать миди, а не использовать ваншоты. Э, то есть э, просто вот в ложике это очень легко делается. Можно перетащить этот ваншот и э, можно например, даже в куэксэмплере, например, сделать. То есть он создает автоматически трек с этим клапом. То есть мы создаем миди-регион и прописываем здесь, э, собственно, в нужном месте... Вот MIDI-регион, его можно как угодно э, изменить по размеру и дальше, соответственно, его э, циклить и так далее. Ну, то есть, так это, да, это как бы один, од, э, один из вариантов. Но все равно бывает такое, что не всегда удобно пользоваться именно MIDI. Э, Где-то удобнее вот именно э, раскидывать это все для наглядности или еще для чего-либо, вот просто используя ваншоты. То есть копирую их, может быть где-то у какого-то ваншота что-то обрезаю или делаю фейд То есть, опять же, возможности именно обработки аудио, они все-таки свои, а у MIDI все-таки свои Поэтому нельзя сказать, что MIDI прям полностью заменяет работу с аудио вот в таком контексте а, Вот, поэтому сейчас я вам, собственно, и покажу, что можно в этом случае сделать Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка!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 Это называется папка, то есть папка, на самом деле, сейчас уже в 10 лоджике, ну, практически такой, можно рудимент сказать, из прошлого, э, там, еще с 9 с 8 лоджика, когда у нас не было никаких трек стеков, когда нельзя было упаковать там два трека в какой-нибудь условный фолдер, вот такой стек, э, использовали так называемые папки. Uh, то есть что это значит это значит что мы например можем упаковать вот эти два региона эти два клепа в uh, папку для этого мы просто кликаем по ним Ctrl клик и выбираем здесь uh, здесь закладка есть folder и соответственно pack folder вот у нас создается папка вот она помечена здесь как папка и при этом мы видим что внутри у нас находятся вот эти самые клепы uh, то есть можно всегда это открыть можно зайти в папку, вот она открывается здесь в треке, то есть внутри папки можно всегда э, подвигать события сами, то есть чтобы они, например, по-другому стояли и так далее, то есть это все можно очень легко сделать, может быть тут даже скопировать, например, допустим, то есть все это можно здесь сделать в папке, но преимущество именно в том, что мы можем теперь с этой папкой работать как с миди-регионом, мы можем его цик в цикл ставить, например, и у нас все будет ровно. Таким же образом можно все это быстро перемещать. Не боясь, что там что-то нарушится или что-то собьется. Или какой-то один маленький сэмпл там случайной мышкой не выделится, и вы его забудете и так далее. То есть при работе с аранжировкой этот э, прием очень полезен. И также это бывает полезно, если у вас файл, например, не дотягивается до э, э, ровной ровного конца такта, такое тоже бывает, что вы что-то записали. Вам нужно это также вот, например, в цикле быстро раскопировать. Но ваша запись, которую вы записали, например, гитару или вокал, какой-нибудь сэмпл, у вас либо. Но ну, если превышает, то это, конечно, легко. Если у вас превышение есть, вы можете просто обрезать ровно по такту и сделать цикл. Но если не дотягивает. То кто-то заморачивается, как-то баунсит и так далее, делать баунс-плейс ровно по такту, чтобы получился ровный луп. Но вот можно использоваться гораздо быстрее, то есть, вот такой папкой, то есть упаковать этот файлик в папку. И вот эту папку можно по размеру изменять как угодно. Почему она не обязательно должна быть ровно эм, в такт длиной, она может быть пол такта длиной, кстати. Можно. То есть можно содержимое этой папки оставить, как бы за скобками. То есть, вы можете сюда прописать какие-нибудь брейки, например. Допустим, давайте я продемонстрирую. То есть, откроем папку, я сюда, например, добавлю еще один клеп, как такой некий дополнительный удар, допустим. Или, может быть, даже на синкопу сделаем. Ну, допустим, то есть это вот э, такой, как а-ля брейк. И всегда можно... Э, Папку, например, сократить здесь, допустим, сюда я могу ее скопировать, ну или там, например, даже, ну давайте сюда, ее раскрыть, да, а здесь могу заци... за... зациклить только первую половину, то есть как бы можно пользоваться вот прям реально как меди-регионом Вот, Ну, то есть, думаю, идея понятна Таким образом, очень удобно работать с ваншот-сэмплами Особенно, если у вас их много На разных дорожках, то есть, все это можно так вот упаковать И спокойненько с этим э, Взаимодействовать, особенно, когда Речь идет о Больших аранжировках, где все очень мелко Нужно быстро что-то копировать, видеть э, То есть, очень удобный способ Всем рекомендую Попробуйте им воспользоваться, особенно, если вы Работаете с ваншот-сэмплами, вот, в виде Аудиофайлов. Ну, и обязательно пишите В комментариях, был ли вам полезен Uh, вот этот совет, uh, вот эта фишка Которую, на самом деле, я сам тоже про нее периодически забывал uh, Не часто и пользовался, но вот в последнее время В некоторых проектах прям стал часто использовать довольно удобная вещь Вот, так что обязательно пишите в комментариях, как вам Также пишите все свои вопросы в чате, в нашем телеграм чате Если вы еще не там, обязательно вступайте Вообще, как вы, еще не с нами Обязательно присоединяйтесь, потому что там уже полторы тысячи человек мы постоянно обмениваемся опытом обсуждаем лоджик, обсуждаем проблемы с ним связанные с плагинами и прочими нюансами все друг другу помогаем чат довольно активный поэтому приходите по ссылке в описании к этому ролику обязательно вступайте в чат и задавайте свои вопросы также ищите везде меня во всех соцсетях тоже можете мне задавать вопросы по лоджику, и я вот самые интересный или самые частый я буду записывать вот в виде таких а, видео-ответов на нашем YouTube-канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики, и ставьте колокольчик, чтобы, собственно, быть всегда а, в курсе того, что у нас происходит. Ну, а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся в следующих видео, всем пока!